Арина Ласка. Мастер судьбы. Родолог. Высший маг. Парапсихолог. Седьмое место среди лучших экстрасенсов мира 2012 года. Доброе время суток, мои дорогие любимые. У нас сегодня очередное воскресное занятие нашей закрытой группы «Магия нового тысячелетия». И сегодня у нас очень сильный, мощный обряд, обряд защиты с вращением к Архангелу Михаилу. И также послание от Архангела Михаила, которое вы послушаете, и каждый для себя что-то очень важное найдет. Мы рождены с естественной защитой от духовной иммунной системой. Но иногда мы ослабеваем из-за каких-либо трагедий, из-за болезней, из-за стрессов. И когда это происходит, то человек становится ранимым. Многие целители, энергопрактики постоянно подвергаются психическим атакам потому что именно они являются мишенями для темных сил. И люди, нуждающиеся в целительских сеансах, также часто наполнены негативной энергией. Это может иметь последствия и проявляться как депрессия, как апатия, беспокойство, страх, тревожность, болезни, неудачи, аварии, какие-то потери, потери финансовые, потери, потери работы, всевозможные проблемы. И я создала для вас психическое защитное пламя. Оно создано для защиты вас, для восстановления вашей личной духовной иммунной системы, и как раз, активируя пламя, вы защищены и сильны, и сила ваша увеличивается. И, кстати, не только ваша, и ваших близких, и ваших родных. Архангел Михаил он обеспечивает эту энергию, ограждая нас от психических энергоударов. Архангел Михаил служит голубому лучу божественного пламени, лучу защиты и власти. Архангел Михаил управляет легионами изумительно красивых ангелов, которых называют легионом голубая молния. И они защитники людей от темных сил иногда архангела Михаила изображают с голубым мечом Света в руке, которым он может преобразовать любое зло, мгновенно растворяющееся при соприкосновении с мечом. Таким образом, призывая архангела Михаила, мы получаем его защиту от темных сил зла. Архангела Михаила призывают для защиты тела, наших энергетических тел, для защиты домов наших, машин, квартир, для защиты в дороге, в делах, в очистке от негатива, в избавлении от вредных привычек и для трансформации тех же самых негативных эмоций. У Архангела Михаила можно попросить дар – Плащ невидимости. Плащ невидимости это голубые сияющие одежды, которые защищают от темных сил. И он может подарить кому-то доспехи, но только тому, кто не будет применять их со злым умыслом или для разрушения. Плащ делает человека практически неуязвимым. Особенно полезен он для тех, кто служит людям, помогая им преодолевать трудности в жизни, в судьбе. Целителям, психологам, учителям, врачам. Когда вам необходим этот плащ с настоящего момента, вы можете декларировать... Следующее намерение. Плащ невидимости. У каждого архангела есть своя архея, которая уравновешивает его мужской принцип своими женскими вибрациями. И вместе с архангелом Михаилом трудится эта архея вера. Она отвечает за возвращение человеку утраченных сил, за восстановление равновесия и баланса. Архея вера вместе с Архангелом Михаилом может дать дар, момент веры. Этот дар помогает познать суть мироустройства, убирает сомнения и освобождает от страхов, в том числе от страхов кармы. Ну что же, это общая информация, а теперь мы включаемся, сонастраиваемся и работаем, мои дорогие. А для тех, кто хочет приобрести это занятие, Наша группа «Магия нового тысячелетия». Можете сделать это по указанным телефонам. А лучше всего то, что я рекомендую всегда, вступать в нашу группу «Магия нового тысячелетия». Стоимость ее не меняется. 2128 рублей. И это четыре или пять обрядов, тренингов, прокачек. В зависимости от воскресных занятий, сколько их в месяце. Так что жду вас, мои дорогие, в своем поле.